Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас во имя Иисуса Христа. Если вы помните, мы говорили на этих днях о том, что Иисус настолько прекрасен, что Он дает нам право делать собственный выбор. У тебя есть выбор, есть свобода делать то, что ты хочешь – Выбирать проклятие или благословение зависит от твоей головы. Наверное, вы заметили также, что на том свидетельстве, о котором я рассказывал, этот мужчина Дмилсон он был полностью потерян для всех. Потерян для общества, для справедливости, для государства. Он был потерян для всех, но не потерян для мамы которая уповала на Бога, которая жила в соответствии с волей Божьей и молилась настойчиво, просила за Него. И она предпочитала, чтобы он был в заключении, чем свободен, потому что, если он был бы на свободе, он бы делал все ужасные убийства, грабежи и так далее. Но, находясь в заключении, когда его... Приговорили. Там он был в одиночной камере месяц практически. И там, в этом одиночестве, он осознал, он стал думать. Там не было пастора, Библии, церкви. Ничего не было, никого. Только он, Бог и дьявол больше никого, тогда он не мог делать ничего больше из того, чем раньше привык заниматься, и внутри был этот дух убийства, он имел ненависть по отношению к людям, знаете, потому что отец бросил их и так далее, его жизнь была как ад, плод, плод греха его отца, который этого ребенка принес в этот мир и потом бросил. Это часто происходит. Тогда он ненавидел все и всех. Ненавидел, но когда он в одиночной камере оказался, он должен был... Начинать думать. В наибольшем состоянии агонии и печали он вспомнил о Боге своей мамы. И он сделал такую молитву по-своему. Если ты есть Бог, существуешь, если ты существуешь, как моя мама в тебя верит, тогда дай мне шанс, дай мне возможность, вытащи меня отсюда. И вы думаете, Бог не услышал? Конечно, услышал, и Бог дал ему этот новый шанс. Он сделал свой выбор, он знал об истине и о лжи, о любви и о ненависти. Он знал ненависть, но любви не знал. Но когда он звал к Богу, знаете, искренняя простая молитва – это самое важное. Он был услышан, и сейчас у него все в порядке, хорошая семья, жизнь полностью восстановлена. Почему? Потому что он решил оставить грех, оставить вот эту жизнь криминала. Он попросил, чтобы Бог освободил его от этого ужасного положения, в котором он находился. Он возвал, он искал Бога. Тогда это не было как фокус. Это не просто, знаете, нажать на кнопочку. Нет. Он сделал выбор, и он возвал к Богу, попросив помощи. И Бог ему ответил. И это то, о чем мы говорим. Иисус открыто сказал, вы познаете истину, и она освободит. От чего? От зависимости, от греха освободит, от этого давления, знаете, потому что грех – это проклятие. Когда человек живет в грехе, он в проклятии, он служит господину греха, служит злу. И что ты от зла можешь ожидать? Что-то хорошего, какого-то блага, поддержки? Нет, конечно, ты ничего не получишь. Ты получишь именно то, что грех дает своим рабам. Боль, страдания и ужас. Тогда семьи разрушаются. Полностью разделены между собой, знаете, депрессии, болезни. Ад, ад. И Бог не для этого сотворил человека. Бог не для этого создал людей. До того, как создать людей. Вы знаете, это как любой отец или любая мама. Когда они хотят ребенка, они готовят детскую комнату. Там все вещи они готовят для этого, для ребенка будущего когда Бог, прежде чем создать Адама и Еву, создал Эдемский сад, самый лучший. Там животные, которые были мирными, они не были хищными, не было смерти. Не было смерти и животные, они не ели друг друга или человека. Все было в совершенной гармонии. Но когда вошел грех, тогда господин зла, хозяин греха появился. Зла не было, но, я говорю о жизни человека, не было зла, но когда в жизни людей появилось зло из-за греха, Библия прямо говорит о том, что возмездие за грех – смерть. И тот, кто служит греху, тот, кто раб греха, он в заложник смерти, смерть от боли, внезапной смерти, смерть от страданий, смерти, смерти, смерти. И это не только, знаете, отделение тела и души, как мы видим, смерть. Когда душа оставляет тело, если она жила в грехе, она идет в ад. И никакой молитвы, заупокойной какой-то службы, пожертвования, какого-то особого ритуала, никто и ничто не поможет. Это реальность. Когда люди служили греху дьяволу, они, естественно, будут пожинать плоды, пожнут это возмездие за грех смерть. Это Библия прямо говорит. И наибольшее проклятие, которое человек может иметь в своей жизни, это грех, который люди совершают. Но, епископ, что мне делать? Я не могу освободиться от моего греха. Я зависим. Ты можешь быть зависим от чего угодно. Но, если ты будешь молиться и просить, «Господь, помилуй меня, я хочу» освободиться. Мой дух, мой разум мой, голова не желает быть зависимым. Не хочу жить такой жизни, не хочу служить греху. Я желаю освободиться, но у меня нет силы. Помоги мне. Если ты так будешь делать, искренне. Бог тебя освободит, так же, как Он совершил. С Эдмилсоном, который был в одиночной камере, и там ничего не было. Не было никаких прав, там солнца даже не было. Ну, необходимо, чтобы он туда попал, оказался в глубине колодца, чтобы в итоге он смирился пред Богом и сказал «Помилуй меня, Господь». Тогда, мои друзья, вы знаете, во всех церквях у нас открытые двери ежедневно мы ждем чтобы люди могли прийти люди которые страдают больные люди которые живут и не неважно какая у тебя религия Не неважно если ты там какого-то ориентации сексуальной другой неважно если ты страдаешь мучаешься Неважно, кем ты себя считаешь или какие у тебя нужды. Может быть, депрессия, переживания. Может быть, тебе не повезло в этой жизни. Кто-то для тебя сделал плохие вещи, ты проклят теперь. Мой дорогой друг, сегодня во всех наших церквях двери открыты, чтобы... Все ваши нужды, все те ваши проблемы мы могли решать. Неважно, вы меня любите или ненавидите, неважно. И это ничего не стоит. В Храме Духа Святого нет никаких взносов. Даже для вас бесплатная парковка есть. Знаете это? Наверное. Все, что от Бога приходит, это по благодати. Это бесплатно. Но люди должны быть прозрачными и искренними, искренними и честными, непорочными. Говорить так, Господь, я признаю, что моя жизнь полностью противоречит моему желанию, но я страдаю, я мучаюсь. Тогда все то, все, что сейчас мучает тебя, Иисус, Он сказал, «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные». неважно, кем вы себя считаете, неважно, что вы в прошлом делали, это неважно. Вы всегда дороги нам, и вы будете приняты, чтобы мы молились за вас, чтобы поддерживали вас, помогали. Это воля Божьей для вашей жизни. Но естественно, ты услышишь правду, которую необходимо применять в своей жизни, иначе ты будешь продолжать страдать. Потому что, когда люди живут в несправедливости, это их выбор, это их желание. Но если человек хочет оставить несправедливости и начать жить в праведности, он будет благословлен этой праведности. Закон, я могу сказать, он так звучит, благословение для послушных, наказание для непослушных. Закон для этого. Если в этом мире так не происходит, знаете, ну, это другой разговор, но закон таков, Слово Божие также Благословляет послушных, и непослушные будут пожинать плоды своего непослушания. Проклятие. Понимаете, не бывает проклятий без причины. Не бывает. Тогда причина проклятия – это непослушание, это грех. Это бунт против правильных вещей, против того, что является Божим. Это написано, это то, о чем мы говорим и передаем тем, кто хочет найти помощь. Тогда приглашение для всех, кто страдает. Ты не родился, чтобы страдать. Ты не для этого родился знаете, вот эта мысль, а, это моя судьба, нет, судьба это, это ерунда, это, это мы выбираем нашу судьбу, это я определяю мою судьбу, и моя судьба быть послушным Слову Божьему, насколько это возможно, по максимуму. Да, я несовершенный, но я буду стараться делать максимум того, что от меня зависит, для того, чтобы исполнять волю Божью. Тогда это мы выбираем нашу судьбу. Это как в семье. Но знаете, то же самое похоже, кто выбирает семью, это человек. Да или нет? Тогда, если ты делаешь плохой выбор, это ты ошибся, и у тебя будут проблемы потом. Тогда, если вы сейчас страдаете и хотите нашей помощи, приглашение для вас я оставляю. Если бы я от вас требовал деньги, да, церковь была бы наполнена. Но когда бесплатно, знаете, люди они говорят так: "Ну, посмотрим, подумаем". Люди иногда больше любят трудности, предпочитают трудные пути искать. Потому что бесплатно, знаете, спасение бесплатно. Спасение, оно по благодати. Но нужно быть послушным и жертвовать жертвовать свое я. Оставить вот это я. А, я не хочу. Хорошо, продолжай страдать. И не так. Кто хочет, идет вперед. Кто не хочет, просто смотрит. Все. Это вера, которая дана в Слове Божьем для всех нас. И мы передаем вам эту веру. Хорошо. Пусть Бог благословит всех вас. До встречи, друзья. Аминь.